так у нас сегодня сеанс по активации памяти и давай обсудим моменты первый момент это тебя интересует переживание когда ты был в возрасте трех лет что там за переживание mm. и почему оно тебя интересует потому что mm переживания, в общем, когда отец привез свою жену к нам домой, и матери моей не было в это время, и то есть она хотела меня забрать, и я точно ну, знаю, что это был какой-то стресс определенный для меня, потому что не просто так это воспоминание скрыто, и оно не всплывает, то есть какое-то, очевидно, оно защищено, то есть психика защищает, оберегает это воспоминание. <связан> вот. А ты был тогда испуган или что? Ну, возможно, я был испуган, потому что э, ну, для любого ребенка это стресс, когда приезжает какая-то женщина там и, и неизвестно, что было вообще, потому что неизвестно, возможно, может, я остался с ней наедине, может быть, она что-то там меня как-то запугивать начала или еще что-то, я не <связан> знаю, что произошло, но э, я знаю, что я смотрел на фотографии, когда я был до, Трех лет возрасте примерно, то я был улыбчивый, такой, веселый, а потом, как будто какой-то стеснительный, там стою, там, ну, стесняюсь фотографироваться, там, и такой вот, как бы поникший взгляд, такой вот потухший, как будто такой. И мать говорила, что я постоянно был энергичный, постоянно там что-то бегал, носился куда-то. А вот в какой-то момент что-то вот. Какое-то mm -hmm. событие произошло. ты думаешь, что это именно в тот момент, что случилось? Ну, не я нет? думаю, да, что какое-то это травмирующее воспоминание отложилось. Mm -hmm. вот. Хорошо. Давай по поводу первого телефона твоего. Какой, ты говоришь, был? Sony эриксон был телефон с трубкой. Mm -hmm. а, знаю, что симка была МТС. А номер не помнишь? Номер не помню. Я помню, что он... Был у меня очень долго этот номер, и я пронес его до, не знаю, по-моему, я сменил то ли на первом, то ли на втором курсе номер. Ну а это сколько другой. лет прошло, Ну лет пять даже. И Чтобы не забыл не номер? Я забыл его вообще, у меня вылетел головой. Я помню, что там три а, шестерки было в этом номере. Хм. А, 866, 64, 32, по-моему. Что что-то такое вроде. А может и нет. Знаю то, что там было три шестерки. И я поймал какие-то предрассудки, волну предрассудков, непонятно. Uh -huh. Такой так, там три шестерки. И что-то мне не везет, наверное, из-за номер до свини. То есть тебе уже Да, уже тогда. Хорошо. Помнишь ли ты, когда ты начал заводить электронную почту? Там же наверняка было у тебя много ящиков, не один. Mm. Это было, когда я регистрировался в ВК. 2008 год. О, хорошо. 2008 год. Ты помнишь номер этой электронной? Я ей до сих пор пользуюсь. Что? Я ей до сих пор пользуюсь. А, Ты есть это у тебя в памяти есть? Мейловская, да, на мейле. Я как создал ящик, так у и угу. у меня висит, в КВК я его привязал. Хорошо. А какие-то другие электронные адреса, которые ты можешь забыть, мог забыть, есть? Mm -hmm. Есть, я регистрировался на SoundCloud или на промо. Да, что такое диджейская платформа на SoundCloud, uh -huh. я регистрировался. И я забыл вообще учетку оттуда, как она... все, она вообще... Да что за учетка? Ну, учетная запись, логин, uh -huh. пароль, там такой вот. А вот скажи... <coughs> ты паркуешь uh -huh. автомобиль перед домом, правильно? Да. И рядом какие-то машины. Соседи. Так? <груто> Помнишь ли ты, что это за машина? <груто> рядом стоят. Рядом. <груто> да. Ну да, получается. У соседей rav 4 есть. <груто> машина там. Старенькая модель. У квартиранта, который живет у матери у него. Крайслер такой, на «Жука», на «Фольксваген Жук» похож. К соседям, в соседний дом приезжает «Гольф» второй, красный. И напротив, вот, частный дом, просто у меня в Балтийске я живу. И напротив там контрактники снимают, у них старая какая-то машина. М -м -м. Тоже не «Гольф», но старенькая. Может, топель какой нибудь Может, топель старенький, да, что такое Хорошо. старое. То есть ты эти машины регулярно <coughs> видишь, раз ты их запомнил, правильно? Ну да. А можешь ли ты вспомнить номера этих машин? Mm -mm. Никаких? Нет, вообще ни одной. Mm -hmm. А какую из машин ты видишь наиболее часто? Ну, отмечаешь свое внимание. Может быть это старенький rav 4 Нет, это Крайслер, который у квартиранта. Mm -hmm. То есть ты его часто отмечаешь своим вниманием, правильно? Uh -huh, uh -huh. Какого он цвета? Mm -hmm. Темно-синий, по-моему. Uh -huh, uh -huh. Темно-синий или черный. Хорошо. Темный, по-моему, черный. А номер не помнишь? Uh -huh. Прекрасно. Я, мне кажется, даже не смотрел на номер. Ни разу. Ну вот. Mm. <coughs> Много чего интересного набралось. Uh -huh. Мы сегодня как ты понимаешь, будем проводить иной сеанс, и этот сеанс будет погружение в глубины бессознательного с целью активации памяти. Mm -hmm. Это просто тест. Я объясню, как это происходит вообще. Когда ментальный экран, фон чистый, да? то подсознание с готовностью выдает информацию, до да, которую в себе хранит. Угу. И она высвечивается, словно, на экране или же проявляется в форме, детально подчеркиваю, проявляется в форме событий. Ну, скажем, у меня была одна девочка, у меня проблемы в коммуникациях со сверстницами, Uh -huh. с верстниками, ей в 18 лет все было тогда. Вот. И также какие-то серьезные проблемы с желудком, то есть там изжога, и аллергия, ну, uh -huh. много разных неприятностей. И я ее погрузил и попытались рассмотреть причины, да, событий, которые uh -huh. сформировали те или, иные, те или иные паттерны, и выяснилось, что из подсознания в общем, всплыла картина, когда она узнала о смерти своей мамы, которая покончила жизнь самоубийством, uh -huh. вот. и она была в квартире, но она на тот момент с мамой не жила, и когда это все произошло, ее просто привезли туда на эти похороны. Но она еще не знала, что это должны быть похороны. И там начали приходить люди, что-то шушукаться. И, в общем, она в какой-то момент для себя из вот этих разговоров поняла, что, что произошло. Ну, и потом... Ее еще потянули на кладбище, и там uh -huh. уже она получила по полной программе впечатлений, да? uh -huh. которые тянула за собой 11 лет. Вот. Я это к чему говорю, что у нее была очень хорошая способность все отпустить, uh -huh. и тогда это все проявилось, пережилось, и освободилось. Ее жизнь изменилась полностью, кстати, угу. вот. и тогда у нее очень легко раскрылась вот эта область сверхсознания, очень легко и быстро. И после этого сеанса у нее исчезли вообще все проблемы и с аллергией, с жогой, угу. и с трудностями общения. Понятно, да? То есть да, простой да. алгоритм просто угу. успокоиться и все. Поехали. сейчас происходит? Образы цифр проявляются перед глазами. О, прекрасно. Что это за цифры можешь мне назвать? 9-1-1, угу. 8-6-6, 6-1-3-2. Видишь ли ты это прямо сейчас? Да? Прекрасно. Можешь ли ты сейчас назвать этот пароль? 7.6 3.5. 3.8. А логин или что-то на самом, на этом саунд клауте? Видик. Ведик. Ведик? Ведик. Угу. Ведик. да. И сейчас ты отправляешься в путешествие к своему дому. И видишь машину тот самый Крайслер, темно-синего цвета. Просмотри этот номер. Сейчас. 386. 386. Прекрасно. А букву видишь? Р. Это очень увлекательное занятие вспоминания или взаимодействие со своим подсознанием. И прямо сейчас отправляйся в ту точку, в то событие, когда тебе три года, мама не дома. Ты у дедушки и твой папа приезжает со своей женой. Что происходит с тобой? Я ее боюсь. Ты ее боишься? Да. Угу. Почему? Чувствую какую-то угрозу в ней для себя. Угроза. Вот она враждебно настроена, она улыбается при этом. Ты чувствуешь да. эту враждебность или выдумал? Я чувствую ее. Хорошо. Она как-то выражается, эта враждебность? Нет, она холодно себя ведет. Ага. При этом натягивает улыбку. При этом что? Натягивает улыбку. Угу. Как будто все хорошо. Хорошо, а откуда исходит угроза? Ощущение, чувство, страха, откуда оно идет? Страх. Но мне просто не нравится по каким-то причинам. Ты выразил это, что оно тебе не нравится? Я выразил это в стеснении. Угу. Меня заставляет с ней. Тебя оставляют с ней. Меня заставляет с ней знакомиться. Угу. Как будто бы я прячусь к дедушке. Но он все равно заставляет меня так. поворачиваться к ее лицо. Я пытаюсь спрятаться за него. Как будто еще защиты. И не находишь этой защиты и поддержки, да? Да, он меня толкает вперед. Что происходит дальше? Она садится на колени как бы, передо мной, на корточке. Угу. Пытается заговорить, познакомиться. А ты? Я не хочу с ней знакомиться, я не хочу подходить. Я чувствую холод, я ищу маму, угу. но ее нет. Некому защитить полностью во всю интенсивность чувства беззащитности, покинутости, безысходности, может быть отчаяния, стыда, вся эта гамма присутствует теперь присутствует в твоем существе и влияет на жизнь, на проявление, формирует саму идею существования. Вся эта гамма детских, из этой ситуации чувствую это в полной мере прекрасно подойди к этому ребенку себя возьми его за руку Введи его в сторону, посади на колени, прижми к себе, почувствуй запах его волос и вырази ему свою любовь. Любовь, поддержку. Пусть он получит все, в чем нуждается в этот момент. Защиту. И главное, понимание. Пусть он поймет, что ему ничего не угрожает тело могло трепетать, но сейчас успокаивается и он с доверием абсолютным доверием и искренностью обнимает тебя полностью успокаивается, понимая и главное чувствуя все, что ты для него хочешь, Происходит мир тебя и его. Прими это в себе что сейчас происходит легко стало очень хорошо всю жизнь стремился делать то что мне говорят и за это Из-за этого твоей жизни ты и не было, по сути. Кто может знать, что тебе надо, кроме тебя самого? Нет никакой нужды слушать других, тем более, что они могут быть глупее. Или просто на другом уровне понимания чего-то своего, но не двоего, Признай в себе эту силу. Самодостаточность, интерес, азарт и вдохновение к игре жизни. Понимание. Mm -hmm. У меня не получалось делать по-своему mm -hmm. Как будто мне будет плохо, если я буду делать посуду. Я столько навесил на себя. Ну no, да, навесил. Столько чужих мечтаний и целей о том, как надо и как не надо жить. Ну да. Осознавай сейчас, что ты достой. Своё существо проявилось в этом мире для проживания возможностей коих безграничное количество. Это как огромный супермаркет, в котором, может быть, Удовлетворен любой вкус. И никто, кроме тебя, не знает, как именно лучше тебе самому. И погружай. В абсолютный мир принятие благодарности и любви к себе. Ну, как сейчас? Прекрасно. Я думаю, можно заканчивать. Ну, последняя ситуация там не то, чтобы особо там просто нечеткая картинка, а прям мелькают вот mm -hmm. образы один за другим. То есть не так, что я вижу вот четко все, а просто вот там какой-то момент, раз там я вижу дедушка, там меня толкает. Потом вижу там и женщину, это она там садится. Да, передо мной, потом вижу отец там что-то, как, когда какое-то действие совершает персонаж, uh -huh. тогда я его вижу, а полностью я не вижу картины. Я Самое главное, чтобы ты прочувствовал ощущения ребенка. Я чувствовал такие прям, uh -huh. то есть все тело сжалось, слезы пошли, как будто он один и некому его защитить, и он такой беспомощный вот, и он не может ничего сделать. Просто вот это состояние беспомощности, когда вот говорит, помогите, а им некому ему помочь. Да, никакой поддержки, ничего. Вообще, и просто вот такое прям все сдавило, аж тело все задрожало просто в какой-то момент. А помириться удалось? Ну да, такая легкость начала отпускать, потом опять всплеск такой. Тело все задрожало, и все, я чувствую потом покой такой. Пошли уже понимание, что всю жизнь я делал вот это вот, что мне не нравилось, я делал то, что мне не нравилось. У -у -у -у. И как будто вот это вот так вот решили, я должен делать так. А что-то свое у меня какое-то… Я не могу что-то сделать свое. Прекрасно. Вот. Так можешь или не можешь? Могу, конечно. Ну, вот такое просто понимание, что это работа по найму, армия. Я же все, я туда и сам себя и привел, потому что мне и пошло, поперло, что э, надо делать то, что тебе говорят. Я делал и какое-то не свое чувство испытывал. Прекрасно. Ну и вообще просто... Да. Хорошо. А скажи мне, когда я говорил про номер телефона, про почтовый, какой там это пароль, да? Угу. Вот, про номер машины, как оно все было. Номер телефона просто образы цифр такие, вот как будто непонятно даже где, просто вот они вырисовываются. Uh -huh. вот. Но сначала пришло знание, просто что вот я знаю, я наизусть знаю номер телефона. Uh -huh. Просто потом образ. <coughs> С сервисом я вижу окно для ввода, там электронная почта и пароль вижу цифрами. Uh -huh. Просто вот ну, образ окна для ввода, как на сайте вводишь. Номер машины я просто тоже тот знал с самого начала, что он такой. Вот я знаю его и все. А до этого ты его на него не обращал внимания? Вообще так? нет. Угу. Вот. Супер. Отлично. Отлично. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал Чистое Сознание.